Добрый день! На связи Центр обучения компании «Инфострой». Для составления сметной документации комплекс А0 оснащен внушительным набором различных инструментов. В мастерской сметчика мы говорим о таком инструменте как пересчет. Сегодня мы обратим ваше внимание на простой вопрос – печать документов, в строках которого применяются пересчеты. Секретов здесь никаких нет, но иметь в виду следует. Вот рабочая локальная смета. Она уже готова. Сразу приступаем к печати. В окне Печать документов в списке настроек есть специальный раздел Расчет стоимости строки. Для оформления пересчетов здесь введены 4 параметра. Прежде всего мы различаем пересчеты к строкам работы. Это те самые единичные расценки и пересчеты к ресурсам по проекту Неучтенные материалы, оборудование. К ресурсам РП мы также относим и затраты на перевозку грузов. Если флажки не установлены, то в строках локальной сметы отображаются только результаты расчета без расшифровки, как эти результаты получены. Флажки же нам дают возможность документировать выполненные расчеты. Вот, например, коэффициенты пересчета к строкам работам. Под текстом наименования расценки отображается строка коэффициентов, а в скобках отображается название пересчета. При построчной индексации это индексы пересчетов текущие цены и ссылка на справочник цен. Если это условия работ, то ссылка на соответствующий пункт документа. Для дополнительных слоев указывается число дополнительных слоев. Обратите внимание. Если в строке есть несколько пересчетов, каждый из них документируется отдельно. Флажок с названием формула пересчета отображает строку с исходным значением на единицу и перечнем примененных коэффициентов. Обратите внимание, что если в строке применено несколько пересчетов, то все они здесь представлены в виде одной формулы. Здесь есть один небольшой нюанс – коэффициенты к строке примененные с помощью механизма поправок в эту формулу не включаются. Поправка же учтена в стоимости на единицу и документируется отдельно. Теперь о пересчетах к строкам РП. Коэффициенты к строкам РП работают точно так же, как и для строк работ. Значение коэффициента и его назначение, то есть наименование. При активном флажке формула пересчета Выводится формула, которая начинается со слова «цена» и далее исходная цена на единицу с перечнем примененных коэффициентов. Вот такие правила введены для отображения пересчетов в отчетных выходных формах документов. Спасибо за внимание. Желаю вам творческой работы. С вами был Александр Курочкин.